Все сетевики отличаются особенно своей назойливостью, иногда называя деликатно это настойчивостью. Ну, то есть, они перегибают палку очень часто, и они стараются из любого человека сделать кандидата и куда-то его подписать. Я хочу сказать, что это не всегда работает, и поэтому к вопросу о том что слушать я считаю что это самый лучший инструмент задать человеку вопрос и без давления что-то рассказать вот это я считаю что один из секретов почему у меня бизнес получается это задать вопрос узнать о человеке побольше и без давления рассказать я, как бы именно ключевым являю, является момент без давления потому что ко мне приходили массу массу людей на презентации говорят там бы ты мне сейчас будешь рассказывать про сетевой и прямо я говорю а расскажи кто тебя так помучил, то ну, вот, до, до меня, ну, то есть, человек бывал и пришел ко мне после какой-то презентации, мне рассказывает, что, там, допустим, я пришла на презентацию, и у меня было ощущение, что на меня положили штангу и сказали, вот, жми или умри, потому что, ну, вот, как-то так проводят презентацию, поддавливая на людей, объясняя, что у них жизнь была до этой презентации плохая, если они примут неправильное решение, то она будет такой же плохой. А значит, ну, если правильно, то с нами и хорошие. Ну, то есть, то есть, если с нами спасешься, не с нами, значит, ну, все понятно. То есть, это вообще, я считаю, неадекватно. То есть, нам эту стратегию желательно убрать. Если это возможно, если ну, вы для себя видите этот путь делиться с людьми чем-то полезным, то возьмите для себя вот этот секрет. Узнать побольше и без давления рассказать.